Не, ну на самом деле начало, как и в прошлом трейлере. Единственное, что мы видим там э, скрины, но это будет сейчас, немного позже разбирать. Сейчас смотрим на всю эту фигню сразу. А, едет э, машина соседа, как раз таки сразу после аварии, насколько я вижу. Она уже старенькая такая, типа либо после аварии сразу, либо просто раздолбана. Прикольная музыка на фоне. А, Город показывает с другого ракурса. Блин, нифига он прикольно выглядит на самом деле. Единственное, что да. но он прикольно. Доска. Еще какие-то люди. Кстати, помимо персонажа мы видим здесь рыбак. Мы, мы все вкратце сейчас разберем. Сначала полностью смотрим. Охотник. Рисует. А, стреляют и готовятся. Это мы уже видели. Мы заходим к нему домой, тут какая-то книжка, ключ большой. Машина. А, полицейский, ну, эти кадры мы уже видели, я как понял, это из прошлых кадров взяли уже Берем пончики, ну, это мы это видели, чтобы собаку отличить, да, это мы знаем Мы собираем большие ключи почему-то, которые дают нам проходы куда-то О, а вот это вот мы... Так, новая анимация, прикольно а, Проход в комнату, мы видим комнату, ну, полностью уже проработан Блин, прикольно выглядит Куча наград, это, получается, комната мэра Забираем яблоко, ой, яблоко, блин Голову медведя и ставим ее сюда, но это мы тоже видели Сосед, прошлые кадры Музыка более хорошая теперь угу. Так а, Немного изменил этаж, на свой сосед И как ворон а... Так, и концовочка прикольная Рядом с пекарней Блин, офигенно Трейлер просто бомбовый во-первых, ну, это скорее всего больше то, что мы уже видели с вами, но на самом деле есть очень интересный момент, сейчас мы к ним сразу и перейдем. Так, так, так, так, так, так, что у нас из интересного моментов? Это, во-первых, вот это вот сразу экран берем, что мы тут видим? Во-первых, самое интересное, то, что мы видим, то что здесь помимо, получается, охотника есть еще какой-то мужик, именно другой NPC персонаж, которого мы пока не видели, а, возможно, он тоже будет участвовать как-то в сюжете, или будет коротко вести к персонажу Охотника, и, возможно, Охотник и будет как-то помогать антагонисту и так далее. А, следующий интересный момент, который можно заметить... Сейчас будем разбирать все по кадру. Здесь ничего нет. Сейчас опускаемся немного ниже. Карта города это старая карта, на которой мы видим всю локацию, но она уже более хорошо проработана. Какие-то модельки здесь пересеркнуты, насколько я понимаю, это поля, потому что а, по книгам, которые вы сказали, то, что является уже таким официальным продолжением, здесь находится ферма, а здесь находится сам город, речка. А, так, много деталей. А, что мне нравится здесь? Помимо всего этого, это вот этот вот момент, когда мы видим машину уже сломанную. То есть сосед уже сломал машину. Это, скорее всего, сцена уже после аварии. Где мы уже с нормальными звуками и так далее. Так. А, что еще можно здесь разобрать? А, вот начало, самое начало, где у нас было падение. Здесь мы видим уже детей. То есть раньше у нас здесь ничего не было. А теперь мы видим то, что здесь Ворона ловит на костюм ребенка. Мы видим то, что это манекен. То есть, э, сейчас немного вернусь. А мы видим то, что это манекен, и потом Ворон уже бежит э, к нам на камеру. Так. Ну, в целом, это видео, которое мы уже видели, но оно более хорошо выглядит. Мы видим некоторые моменты геймплея, видим локацию, более четко выраженных персонажей и так далее по моментам видим различные комнаты уже более хорошо проработанную более хорошо обработанную дорогу текстуры и так далее то есть а там сзади парк кстати на самом деле очень прикольно выглядит хороший трейлер я лично оценил игра выйдет уже на PlayStation, это уже сказали дата старая все все тоже в апреле это приор типа бета выйдет в апреле это понятно Прикольный трейлер, очень прикольно получилось. PlayStation 5, PlayStation 4. На PlayStation 4, когда выйдет, я, наверное, куплю на PlayStation 4, хотя на ну, пока Mambe тоже. Потому что игра. Ну, я надеюсь, то, что будет стояще. Прикольные моменты, прикольные отсылки. Спасибо большое. Да, в Discord. Так. Ну и вот этот момент очень прикольный. Это небольшая ссылочка на то, что Ворон либо сам сосед, в чем я уже вообще не уверен. Я вообще не верю, кто такой Ворон. Кто это? А, ну мне кажется больше то, что это сын соседа, на самом деле. Но на самом деле трейлер получился очень даже хороший. А, на самом деле мы его уже грубо говоря видели большую часть. Но то, что появилось сейчас это тоже достаточно неплохо. Ну и всем спасибо большое за просмотр данного видеоролика. С вами был я, Вули. Всем удачи.